Откуда я беру энергию? Ну, на самом деле, если сравнить... Несколько предыдущих лет моей жизни и моего опыта в предпринимательстве, бизнеса, а, ну да, я мало чего успевал, не то, что не успевал, я был, а, как это говорится, я много делал, но эффекта от этого было мало. Я тоже не пользуюсь инструментами, кроме по языка, просто я на самом деле хочу сказать, что я очень ленивый человек. Я очень ленивый человек. Мне как и всем хочется посмотреть сериалы, мне как и всем хочется просто ничего не делать, а, просто хочется найти кнопку бабло. Да, то есть, но просто я как адекватный человек, встреча... встретивший всего этого в своей жизни, я понимаю и расставляю приоритеты в нужном направлении. И на самом деле для того, чтобы брать энергию, то есть вот многие думают, что вот появится у меня энергия, я найду какую-то волшебную формулу а, супер мега эффективности, тогда у меня попрет бизнес, тогда у меня начнут появляться результаты. Но на самом деле для того, чтобы стать эффективным, для того, чтобы стать энергичным, нужно себя запрячь настолько а, действия, да, то есть вот сделать себе вызов и загрузить в себя целый день делать какую-то работу, то есть не просто целый день, а каждый день, целый день быть занятым, то есть делать хоть что-то и делать не просто мнимые вещи, вот просюрфил я интернет, вот там посмотрю ленту новостей, нет, а определенно направленное действие на получение результата, да, то есть там составление контент-плана. Обучение интернет-маркетинга, внедрению этого всего, проработки стратегии тренинга какого-нибудь, либо написание какой-нибудь PDF-книги, настройка рекламы, да, то есть абсолютно все действия, запись видео, да, то есть обработка видео. И все это приводит к определенному стратег... пазлу, да, то есть, который пошагово складывается в целый ресурс, который дает вам результат. И когда вы, вот, как многие говорят, хотите поручить важное дело кому-то, да, чтобы его выполнили, поручить занятому человеку. И это очень, сильно, как бы, очень сильная фраза. И на самом деле она так и есть. Вам нужно стать занятым человеком, тем самым вы не будете думать о плохом, вы не будете впадать в депрессию, вы не, думать, вы не будете думать, что у вас нет результата. У вас будет поток времени, у вас будет поток идей, у вас не будет времени думать о плохом. И вы заметите, что буквально месяц-второй у вас начинают номинальные просто результаты в том поприще, в котором вы развиваетесь. Кстати, ребята, напишите вообще вот, э, что-то у нас сегодня подтянулось не ну, так уж и много людей, хотя и расслаб как бы дел. А, может набор, на заборе люди себя так развернется? Напишите, кто чем занимается. Мне прям интересно, кто чем занимается. Ну, я думаю, тут предпринимательство, бизнеса, так как а, в моей группе нет не сейчас заниматься а по, по своему виду деятельности я думаю тут все сетевики тут все предприниматели потому что у меня в группе тяжело найти никого такой ну, кто, что, чтобы то что кто-то не был с этим связан поэтому вот мой ответ по поводу того как я все успеваю то есть э, не, не в энергии дела. я такой же лентяй как и вы я просто себя заставляю быть занятым. И когда я занятый, я вижу у себя а, результаты. Результаты меня мотивируют и это дает мне энергию. Но не наоборот, как многие думают. А, вот появится энергия и тогда я сверну горы.